Всем привет, дорогие друзья! Хочу вас ознакомиться с проектом Vice Deposit, который работает уже более 6 лет. Это как касса взаимопомощи помогает друг другу. Как тут начать зарабатывать? Для площадку вам нужно зарегистрироваться по моей ссылочке, которая будет внизу в описании видео. Второе. Вам нужно зайти график выплат, у вас будет бонусные, вам начнется при регистрации бонусный 10 долларов, вы потом заходите в график выплат, создаете вклад на первую неделю с вкладом 10 долларов, покажу пример, вы создаете на первую неделю, указываете любое название, указываете сумму, и у вас укажет, сколько у вас выплата будет через одну неделю. Вот, сумма выплаты у вас через одну неделю 11 долларов. 10 идут на счет предоплаты. И 1 доллар вы можете выводить. И нажимаете «Добавить». Сейчас для новичков есть повышенная доходность. До 14 недели включительно, как до 16 недели. Включительно. Начиная вот с четвертой недели. Ну, у кого, если у кого закрылись ровный график на второй неделе, то у вас уже будет доступна на с третьей недели, повышенная доходность. Идут промики, как видите, с повышенной доходностью, вот, покажу вам. Вот, если вы вот, например, Покажу пример у себя. Если вот пополняет, создаете вклад на 45 долларов, то вы получаете еще 14 долларов 40 центов за 100, созданную программу. В течение 6 недель вы получите эту выплату. Но у вас на, на ранней неделе будет выплата. По вашим программам. У меня просто выше недели будет. Как говорю, при регистрации вам дают. Бонус 10 долларов. Вы создаете программу. Если хотите получить еще 10 долларов, вам нужно инвестировать минимум на 20 долларов. И вы получаете еще 10 долларов. На эти средства вам нужно создать на все деньги создать программы. Там на первой неделе с складом 10 долларов выпадает через одну неделю 11 долларов. На второй неделе с складом 20 долларов выпадает через две недели 22 доллара. И на третьей неделе с вкладом 10 долларов с выплатой через одну неделю. Через неделю график выбора сдвинется на одну неделю, и у вас уже будет на второй неделе. На вторую неделю вы добавляете на вторую неделю до 20 долларов вклад, и с выплатой у вас через две недели уже 22 доллара. И уже у вас ровный график, и у вас уже идет пассивный доход 2 доллара в неделю и 8 долларов в месяц. Если у вас будет без вложения, то это 1 доллар в неделю и 4 доллара в месяц. Плюс, если вы выводите, например, средства своего основного счета, минимум на 10 долларов, вы там рекламируете проект, оставляете отзывы, вы можете зарабатывать на этом еще дополнительно. Может, смотря какой отзыв напишите, какой он будет содержимого. Мож, можете получить и 10 долларов, и 20 долларов, все зависит от вашего. Так что зарабатывать может каждый. Рисков тут а нет, нулевые риски. Это никакой не хайп, никакая там не пирамида, которые которая открылась и сразу закрылась. А это настоящий проект, работает по всему миру уже более 6 лет. Вот, видите, бонус. 10 долларов, при регистрации второй бонус, если пополняете на 20 долларов, и вы можете получить еще третий бонус, но там нужно уже 200 долларов инвестировать, на четвертый бонус это уже 600 долларов, и вы получаете плюс 40 долларов бонуса. Состояние программ текущих, это сколько у вас будет выплата через, на этой неделе, Ваши вклады программ укажите, сколько вы инвестировали. И ожидается выплата по всем программам. Так что вот такое. Если приглашаете друзей, вы зарабатываете с 10 от их вклада. Например, они инвестировали 100 долларов, вы получаете на свой кошелек 10 долларов. Чем больше человек инвестирует, тем больше вы зарабатываете. Так что внизу будет ссылка на регистрацию, с вами свяжется консультант после регистрации, объяснит вам как и что и как. Если у вас есть дополнительные вопросы, он вам тоже поможет. Или можно связаться с поддержкой, Вот задать вопрос в техподдержку. Выбирайте ваш вопрос и напишите свой вопрос. С вами свяжется в ближайшее время сотрудник в id Всем удачных инвестиций, берегите, берегите себя. Мирного неба всем и Всем удачи, всем пока.